Всем привет! На связи эфисер и сегодня мы сыгранем космическую игру Dreadnought. Перейдем сразу в кораблики. Фирма у нас будет Юпитер Армс и корабль Трафальгар. Трафальгар был введен в строй кормчим Хаулком во время Великой Солнечной войны, когда Юпитер Армс восходила к величию власти. Сверхсовременный для своей эпохи эсминец был самым быстрым и надежным из всех существовавших на тот момент. Корабль и по сей день неплохо справляется с широким кругом задач, хотя его двигатели и стабилизаторы уже не отвечают нынешним стандартам Юпитер Армс. Ну что ж, давайте зайдем и посмотрим, что у нас будет сегодня на борту. А это будут зенитные турели второго уровня торпеда голиа второго уровня, поглощающая торпеда второго уровня, импульс для усиления оружия второго уровня и прыжковый двигатель второго уровня. Ну а поскольку мы сегодня по полной программе нашпигованы всем и всем, я думаю стоит уже нажать на кнопку играть. И запуск матча очень и очень быстро все здесь стартует просто куча народу походу играет сегодня и это очень даже круто красные пески ночь на режим у нас натиск нужно набрать нужное количество очков первым при этом уничтожая флот противника конечно же три сотки очков нужно набрать убивая по большей степени командный кораблик потому что за него наибольшее количество очков дают. Так, ну что Трафальгар, я выбираю тебя и понеслась и вот мы вот мы вступили на поле боя ну как поле боя на поле прибытия Командный кораблик я вижу. И он очень и очень далеко от нас. Что не очень-то и круто. Так, у нас тут ребята ворпуют уже. Молодцы, молодцы. Я рад за них. Мы можем тормознуть. А, по нам уже решили бомбить. Так. У нас есть импульсы. Вот интересно, мы... Сможем усилять всех и вся или же нет. Так, все к нам летит это. Отлично. Щит отработал. Жестко исчез. Так, тут что-то. Братаны, чего стреляют, я не пойму. Кемперочкам, кемперкам, здесь сейчас очень и очень хорошо, но нам не очень. Поэтому давайте зайдем где-нибудь там сбоку, а что ли. Ах, вы гады, по нашим стреляете мелочи, а? О. Какую-то мелочевку я тоже прищучу. Так. Здесь нужно быть аккуратным. Враг, я вижу, будет сейчас справа. Так, все у нас. Топливо закончилось. Аккуратненько взлетаем. Оооо. Давай, давай, бомбись, бомбись. Блин, зараза, толстая Давай, давай Давай, добьем мы тебя, добьем Так, дреднот мы уничтожили Это было круто Так, обождем немножко Подлечимся что-то наше взрывается, я просто балдею с этого. Так, там вот есть мелочь. Не совсем мелочь, как я вижу. Так. О! Подстрелил немного. Торпеда Галия. Ой, больно, больно, больно, больно Так, минусанули мы одного паренька Так, задний ход Импульс для усиления оружия Надо заюзать его обязательно Попробовать, что есть прыжковый двигатель. Ну-ка, неверно указана, конечно, вот точка варп прыжка. А вот это интересно, как мы ее можем поменять, изменить все такие штуки. Ага, видите, усилок действует еще на нашего друга. Что очень и очень круто. Ах ты, зараза. Ой. Я уже понял, что будет жестко. Есть. Так. Аккуратненько прячемся. Зачем вы по мне стреляете, а? Ребята, я же свой. Еще мелочь что пузата мне не поддается. Так, ну надо развернуться потихоньку. Вот ребята за нами прячутся и прячутся, прячутся и прячутся. Давайте вон того заберем. Так, аккуратно, снижаемся. Давайте. Неплохо. Сработал мой деф. Так, давайте мелких по уничтожаем. Сейчас мы на командную выйдем потихонечку. что уберем. Так. Ускорение есть. Поглощающая торпеда у нас есть. Это же хорошая штука. Немножко подускоримся. это то там. The enemy our enemy так. Да будет смерть всем этим ребятам, которые сегодня не на нашей стороне. Enemy incoming, Ой. Пока. Давай, добивай его нафиг. Эээ, ха я не смог. Совсем чуть-чуть я не смог. Ну что ж, мы его.. Фух, почти добили. У нас неплохо получилось. Что-то я не понял, как эта шняга воркуется. Почему-то он прям варпанулся рядышком, что очень и очень непонятно. Так, я пока на третьем месте. Лучше никогда не смотреть эту табличку. Иначе будет все вот так вот печально. А, это сблизи мы можем такой штучкой стрелять? Конечно. нет нас забрали конечно же диверсанта нам дали лучше не выходить так вперед как мы это сейчас сделали потому что это бесполезно ух ты ё-моё мне столько всего дали а я говорю не стоит так делать да Так, дреднот у нас на связи. Ну что ты там? Прячешься? Думаю, бесполезным пора. Смотри сколько я у торпед гуляю. Бум. Is... Чё-то я по себе, по-моему, жестко долбанул. Ты чё мелочь пузатая? Совсем обнаглево. Так, давайте взлетим. И, И на этом все. Неплохо, неплохо мы сыграли. В итоге, кто мы, что мы сейчас мы увидим. И мы на первом месте. ха Вообще ништяк. Вообще ништяк. И вся наша команда в тройке лидеров. Ну что ж, сегодня мы сыграли за суперпуперский кораблик, которым, кстати, всем советуют вначале играть, когда вы только заходите в эту игрушку. Потому что реально он мощненький, такой крутенький. Вот. Но это, конечно, будет не Трафальгар, а там до него кораблик. Но Трафальгар будет еще лучше. Так что начинайте, переходите потом на Трафальгар и по возрастающей вы почувствуете и мощь, и защиту, и хоть какую-то маневренность вы тоже на нем увидите. Ну что ж, а если вам понравился этот видосик, то не забывайте подписываться на канал. Если ждете новых видосиков, то прожимайте колокольчик, пишите комментарии и... Конечно же, всем пока-пока-пока-пока-пока.